За полгода это у нас получается больше двух тысяч долларов или на, по текущему курсу примерно 170 тысяч рублей я в принципе хочу сделать так чтобы на медвежьем рынке uh, заработать больше трех тысяч долларов и uh, если рынок у нас восстановится в чем я сильно сомневаюсь uh, на следующий год uh, сделать там uh, 5-6 тысяч долларов то есть в принципе Задача сделать платильное участие бесплатно, чтобы вы получали, в принципе, все бонусом и обязательно открывали международный глобальный счет, участвовали на международном рынке. Наверняка, я сейчас вопросы ваши не вижу, но предугадываю, что там что для этого нужно. Для этого нужно просто создать инфраструктуру и по сумме, наверное... Средняя сумма, которая нужна, чтобы участвовать максимально во всех офертах, это 20-30 тысяч долларов на американском рынке. То есть есть оферты, где требуется 2-3 тысячи пять долларов. Вот. Но в целом, чтобы чувствовать себя комфортно, нужно около 20-30. Но по статистике я могу смотреть, что средний портфель а, участника Max Capital около 2-3 миллионов рублей. Поэтому в целом попадаем как раз в эти рамки. И примеры портфеля... В данный момент это брокер у нас Interactive Brokers. Это реальные примеры, в принципе, кто выполняет все сделки с начала года. И на текущий момент мы идем где-то по доходности 25% годовых, форвардный. Поэтому вот все реальные примеры, кто выполняет сделки, зарабатывает. И также можете посмотреть, что вот красный график, это красная линия – это сравнение с фондом Vanguard на широкий индекс. И, соответственно, зеленый график. То есть мы тоже просаживаемся вместе с рынком, то есть чудо не случается, то есть профиль все равно иногда уходит в минус. Но в целом мы значительно сильнее, и у нас риск довольно снижен, потому что большая доля каша всегда. Такой пар... Есть партизанский маркетинг, а есть вот, э, партизанское инвестирование. Наверное, с этим может сравнить. Да, я думаю, будет вопрос по поводу российского рынка. На российском рынке мы по-прежнему лучше всех индексов. Портфель на самом деле идет в боковике, там чуть выше нуля, при этом мы значительно лучше многих других управляющих. Да, еще один инсайт по рынку: рынок довольно быстро ставит человек на место, и это реально происходит быстрее, чем в жизни, потому что, по моему мнению, в реальной жизни дисбалансы они могут существовать там значительно дольше.